Вопрос к Игорю Яковенко. Игорь Александрович, вы все-таки, кроме всего прочего, еще и социолог, и вы занимались исследованиями российского общества, и в некотором смысле вы занимаетесь этим сейчас, в том числе наблюдая за российской пропагандой, ведь пропаганда это... С одной стороны, и средство воздействия на общество, причем очень сильное средство воздействия, и невозможно отрицать, что с течением времени это воздействие оказывается, и в то же время пропаганда это в некотором смысле отражение общества или как минимум его руководящей, направляющей части. Вот на ваш взгляд, в каком состоянии пребывает сейчас российское общество, и есть ли действительно вот этот элемент варваризации? Работает телефон, да? Спасибо. Собственно, вы все сказали уже. Ну, то, то немногое, что я могу добавить, следующее. Значит, во-первых, мне очень не нравится вот это, ну, это мое субъективное, естественно, как всегда, ошибочное мнение. Мне не нравится то, что вот задан такой метафорический тренд, варваризация. Новое средневекове. Я объясню почему. Потому что он задает некоторое русло, что вот была великая империя красивая. Что такое варваризация? Варвары, которые разрушили Рим. Да, или варвары, которые разрушили великий прекрасный Китай. От чего Китай должен был отделяться китайской стеной. Значит, вот это вот история... Понимаете, есть исторические аналогии, метафоры, очень работающие. Например, опричнено. Великолепная совершенно метафора, действительно мы видим, вот Пригожина, Кадырова, значит, да, Опричнина, мы видим такие метафоры, как смута, например, с ее самозванством с и так далее. Это все работает. А вот варваризация имеется в виду, что вот эта вот прекрасная какая-то империя, римская империя с ее дорогами, с ее, значит, высокой культурой, вот она разрушается какими-то гуннами извне ино и и то есть какие-то люди пришли и разрушили. Все это, конечно, совершенно не так, на мой взгляд. Что происходит реально? Реально, на мой взгляд, происходит, вот опять-таки, на основе, в том числе, социологических исследований конкретных, можно сказать о том, что происходит конец большого, серьезного исторического проекта под названием «Россия». Вот он сейчас происходит. Конец этого проекта. Не конец истории, история не заканчивается. значит, Конец большого проекта под названием «Россия». Значит, это третий окончательный этап распада Российской империи. Какие показатели? Я сейчас приведу конкретные совершенно цифры и конкретные факты. Сегодня у нас 1 декабря. 30, ровно 31 год назад была принята на референдуме декларация о государственном суверенитете Украины. Вот такая вот у нас сегодня годовщина. Мы, в принципе, ну, каждый нормальный человек, русский, россиянин, он вынужден смотреть на мир украинскими глазами. Потому что это позволяет лучше понять боль, которую испытывают люди, которых мы Сейчас убиваем. Вот. И я смотрю на мир украинскими глазами сейчас. Потому что это больно, это очень неприятно, это очень злые глаза. Но они позволяют лучше понять то, что происходит. Производится так называемая децентрация. То есть вот как ребенок в 12 лет, в соответствии с Жанном Биожевым, научивается смотреть на мир не только своими, но и чужими глазами. Так вот, <смех> Украина э, вот в этом референдуме продемонстрировала абсолютно полное, стопроцентное фактически, то есть 90 с лишним процентов проголосовали за суверенитет. Значит, все сказки про Донбасс, Луганск и так далее – это вранье. А Донбасс тогда проголосовался, и Донбасс, и Луганск свыше 80% процентов проголосовали за то, чтобы был <смех> государственный суверенитет Украины. Значит, чуть меньше Севастополь и э, Крым, там, э, за, но там тоже было за 50% голосования за то, чтобы быть в составе отдельного украинского государства. Никаких тенденций, э, это было очень честное, свободное голосование, никаких тенденций на выход не было. Теперь посмотрим на себя в зеркало, на Россию. Значит, в России государственный суверенитет был утвержден документом, который был принят съездом народных депутатов РСФСР. Да, там было большинство голосов, но никто не решился вынести это на референдум, потому что прекрасно понимали тогда, я, хорошо, я тоже работал тогда с депутатами как социолог, и я лично говорил о том, что, ребят, если вы вынесете это на референдум, что значительная часть регионов не проголосует. Не проголосует. А, значит, и, в частности, когда была Конституция, принималась российская 1993 -го года, 12 -го, <coughs> а, декабря она принималась, и а, целый ряд регионов не голосовали. А, Татарстан проголосовал 15%, 15%. То есть, на самом деле, Татарстан уже тогда считал, что он не является частью России. А в 1992 году с 62% Татарстан дружно проголосовал за то, чтобы выйти из состава Российской Федерации. Я тогда проводил большое исследование, я просто ну вот, на кончиках пальцев чувствовал это настроение. Татарстан, я сегодня точно знаю, что Татарстан в еще большей степени не готов жить в составе России. То же самое Чечня, которая в две войны провела для того, чтобы не быть в составе России. Примерно та же ситуация, вы знаете, в каком году отказалась от своего государственного суверенитета Башкирия? 2009 год. 2009 год, Башкирия, Тыва отказались от своего государства, от того, чтобы быть независимыми, самостоятельными государствами. До этого была такая позиция. Значит, тенденции к распаду России невероятно сильные. Они сдерживаются страхом паническим страхом значит, перед силовыми структурами. В частности, Шаймиева ломали просто через колено после 92 -го года. Я просто видел, как это происходит. Вот, то есть тенденция к распаду России очень сильная. Значит, как только произойдет военное поражение, тенденция начнет нарастать. Вот это реальный процесс. Это процесс распада Российской Федерации. Значит, понимаете, многим, многим это очень не нравится. Я знаю, я много общался с нашими коллегами, с братьями по либеральному антипутинскому разуму. Очень многие с ужасом говорят, распад, ну слово плохое, распад, да, что-то вот, распад ткани, смерть и так далее. Это нехорошо, надо избежать. Что лучше? Лучше насильно заставлять народа жить с нелюбимой страной, под нелюбимой властью, сомневаюсь. Значит, у меня, более того, если говорить о русских регионах, то Кант, ну вот тот самый, который русский философ, насильственно сделанный, сделанный русским, он говорил о том, что Россия не может управлять Сибирию. Он абсолютно прав был. Это случилось не при его жизни, но Россия действительно не может управлять Сибирью. И настроение сегодня, основное настроение, если брать общее настроение глубинное в народе, то основная ненависть это, безусловно, вот водораздел между Москвой и не Москвой. Там просто лютая ненависть значит, к жителям столицы. Ну, собственно говоря, это такая замещенная ненависть. Ненависть, на самом деле, к федеральному центру, к Кремлю, потому что Россия – это уникальная империя, империя, которая не имеет метрополии. Единственная в мире империя, которая не имеет метрополии. Что такое метрополия в России? Центральная часть – ерунда, Москва – ерунда, Кремль, как средневековый замок – тоже ерунда. Это федеральный центр, который грабит... А Рублевка подходит на ж, Рублевка подходит на роль митрополии? нет конечно нет конечно в Рублевке разные люди живут и в том числе некоторые из тех людей, которые живут на Рублевке сейчас они пытаются сбежать как можно они вот они вот у нас тут где-то бегают вот поэтому это все то есть это уникальная уникальная империя она <связычное> отличается огромным вообще это уникальная цивилизация была она заканчивается, и э, эта империя, которая занималась самоколонизацией, вот. сегодня это все разваливается. И ну, Путин завершает, я согласен с Ветухновским, с тем, что действительно Путин завершает этот процесс, но он завершает не только свой режим, но и режим э, исторического проекта России. Значит, э, в чем, как мне кажется, основная позиция людей, которые хотят добра себе, своим детям? Задача, безусловно, заключается в том, чтобы понять, что происходит, и в том числе попытаться понять, каким образом в регионах может быть что-то смягчено в плане вот этого вот развала. Значит, большая иллюзия считать, что, вот вы сказали здесь, Данила Ильич, что после всего этого будет какая-то там прекрасная Россия будущего, может быть, к которой мы с вами будем иметь какое-то отношение. Я думаю, что эта иллюзия такая же примерно, как была у участников белой иммиграции, которые, ну ну, там, в 2017, 2018, 2022 году уезжали философскими пароходами, считали, что они, они оставили чайник, рассчитывали, что они вернутся и попьют чаю. Через 74 года стало ясно, что это, этого не так. Вероятность нашего влияния на события в России очень близкая к нулю. Вот Я так вижу, я так чувствую, исходя из того, что я постоянно провожу какие-то опросная социология в фашистском тоталитарном режиме невозможно другие методы есть я ими пользуюсь могу рассказать вот. поэтому ситуация очень тяжелая значит надо смотреть на мир украинскими глазами не только украинскими но и сирийскими очень полезно вот. там ты ощутишь еще большую боль можно посмотреть грузинскими глазами на мир, на себя самих тоже полезно очень. Это очень полезное упражнение. Я этим регулярно пользуюсь для того, чтобы выдавливать из себя имперцы. Мне кажется, это главное. Ну а основное, если ты посмотрел на мир украинскими, сирийскими, грузинскими глазами, ты поймешь, что тебе делать. Вот, помогать по возможности, чем можно, людям, которые пострадали от моей страны. Мы все очень сильно виноваты, это к вчерашнему разговору. Вот. А те люди, которые считают, ну как же, я ни в чем не виноват, я же... Ну вот ребенок <смех> до 12 лет, который находится в плену своей, своего эгоцентризма, он искренне удивляется, и как же так, почему? почему вот ему больно. Больно, потому что не овладел вот этим вот пониманием того, как смотреть на мир чужими глазами. Фиговая у нас история сегодня. Вот Путин нас макнул... Дерьмо всех, всех без исключения выбираться, из этого будет довольно тяжело. Но надо пробовать.